суток вы с любовью из моего домика в деревне. в общем да, я не так просто стала у этого ящика почтового потому как почта работает и мне из москвы от канала мини фермер пришла посылочка с фитолампой я участвовала в розыгрыше и вот повезло, повезло. Канал э, "Дача для чайников" Татьяна, она проводила розыгрыш, и я выиграла фитолампу. Сегодня я дошла. еще хотела вам сказать, о это вот то, что у меня есть друг по YouTube Людмила ее зовут с канала Людмила Попова. Она живет в Калининграде у нее свой дом и мы с ней как-то общаемся на одной волне нам интересно и она мне прислала два таких фотоальбома но это не для фотографий а для семян у нее есть очень замечательное видео на эту тему вы можете зайти и посмотреть на канале мне этот человек очень симпатичен тем что она воспринимает все как-то реально <laughs> в жизнь, и даже я ей какие-то говорю, ну вот, вот так бы вот лучше было бы. Она говорит, да, конечно. И я тоже воспринимаю очень положительно те моменты, которые она мне замечания по каналу и с удовольствием воспринимаю. Это. Мне нравится ее очень красивая поставленная речь. Вот умеет человек преподнести, сказать. Приятно слушать, приятно слушать грамотного человека. Так что заходите на канал Людмиле Поповой, посмотрите на много-много интересных вещей. Ну что, пойдем распаковывать мою посылочку от мини-фермера. посылочку от мини фермера это был розыгрыш проводила его татьяна с канала дачи для чайников и спонсором являлся канал мини ферма и я выиграл фитолампу долго ждала я эту посылочку вот, наконец-то она у меня смотрите а, как хорошо. замечательно выглядит эта фитолампа я думаю она мне будет служить и радоваться я буду тому, что мои растения под этим волшебным цветом будут самыми лучшими и самыми красивыми. Я благодарна каналу Мини Ферма за такие отличные подарки. Каналу Тачи для чайников Татьяне за проведенный розыгрыш. Ссылки под видео я оставлю на своем канале. Кто смотрит меня, пожалуйста, подписывайтесь на каналы Дачи для чайников» и «Мини ферма». Канал рассказывает о жизни птиц, кур. И мне, например, очень нравится получать там очень грамотные консультации. Кур у меня... Немного, но, тем не менее, я с удовольствием за ними ухаживаю и воспринимаю все те советы, которые даются на этом канале. Ну что ж, друзья мои, у мини-фермера есть замечательный интернет-магазин, и вы можете заходить и покупать такие практичные вещи, которые просто необходимы для жизни как на дачном участке так и в деревне что поздравляю я сама себя с таким прекрасным приобретением всем огромное-огромное спасибо я еще раз говорю за такой замечательный подарок